Давайте начнем с внешнего вида и оценки маникюра, положение рук на фотографии, освещение и самой фотографии. Итак, что мы видим? Освещение направлено где-то за руками. Почему я делаю такой вывод? Поскольку от задних валиков тень падает вперед. Соответственно, плохо видно кутикулу, ее обработку, хотя в принципе тут сомнений не вызывает качество кавычках, но видно, что происходит. Положение рук: нижняя рука направлена слишком вертикально, верхняя по диагонали выглядит более гармонично. Если бы вот эту ручку направили примерно под тем же углом снизу, выглядело бы это более-менее хорошо по сравнению с тем, что есть сейчас. Что еще мы видим? Цветовое сочетание гель-лака. Выбрали, конечно, на цвет и вкус товарища нет. И клиенту, если нравится такой салатовый, хотя для женщины в возрасте, по возрастным изменениям кожи, можно предположить, что это ручки женщины примерно за 50. Я не буду четко угадывать возраст, могу, конечно же, не попасть, но это явно за 50 вот мы видим возрастные изменения кожи и косточек вот поэтому такое цветовое сочетание конечно салатовый цвет это слишком летний и детский вариант но снова на вкус и цвет товарища нет и каждый выбирает если клиенту нравится окей есть с этим ходить но давайте посмотрим далее выбрали дизайн тут нет сомнений искали симметрию искали но не нашли обратите внимание треугольники до углы должны располагаться по центру ну судя тому, что в принципе дизайн предполагает симметрию это не абстракция не свободный рисунок а теперь средний пальчик просто бросается в глаза проведем ось по центру и вот где у нас должен находиться центр угла рисунка этого треугольника конечно же он смещен это режет глаза я хочу это развидеть и больше не наблюдать обратите внимание здесь линии ограничивающие белые сходятся указательный палец тяжело оценить по центру или нет но могу предположить что также мог и съехать Линии сходятся ближе к, свободно, к концу свободного края. Здесь везде на указательном чуть не дошел до свободного края. Ну, может быть, дошел. Тут тяжело снять. Но здесь средний палец однозначно нет. Да? Нет стыка белых линий. Мизинец тоже, по-моему, стыка нет. Ну, конечно, художник просто рисовал. О, маленький совет, как соблюсти середину, когда вы рисуете какой-то геометричный рисунок. Вот у вас есть может быть. Как провести линии именно в середину или из середины? Сразу пометьте точку. Пометьте точку напротив середины кутикулы. Пометьте боковые точки, откуда вы будете это вести. И только лишь тогда проводите линию. Обычно я это делаю от свободного края. От свободного края в бока. И тогда это выглядит более ровно и тонко. Если проводить линию от бокового края, у меня очень часто здесь кисть в этой зоне ложится с нажимом если так вести и частенько вот эта линия толстоватая. я хочу меня туда чтобы она была тоненькая если что всегда в этой зоне можно подправить если она здесь вот если кончик ляжет вот, и линия будет шире чем я задумала можно подправить прямой кисточкой одно хочу отметить что меня удивляет по-хорошему владение тонкой кистью. Здесь есть надежда на будущее. Обратите внимание, линии не толстые, в принципе тоненькие. Мастеру удалось их тонко сделать, то, что выглядит это, конечно, страшно, это другой вопрос. Но если взять линии, то они тонкие. Обратите внимание, по классическому варианту выделили безымянные пальчики, да, и нарисовали что-то вроде цветов. Ну, я могу предположить по вот этим Каким-то треугольником это лепестки И вот эти червячки Это, наверное, какие-то усики Предполагались вензеля Но вензеля, видимо, мастер не осмелился рисовать Хотя Смелость на лицо Итак Линии тонкие Поэтому тут, конечно, мастер Может иметь впереди будущее может быть и отренировать линии И дизайны с тонкими линиями и вполне может быть интересно что-то рисовать ну конечно то что здесь интерпретировано на ноготках на ноготках это ну, такой убогий топорный рисунок не обижайтесь но это действительно так кто меня слушает если у вас есть свое мнение пожалуйста высказывайте мне интересно что вы думаете на этот счет далее по симметрии я сказала ее нет Обратите внимание, углы рисунков начинаются примерно не доходя закругления кутикулы. Мы наблюдаем это на мизинце, на среднем, на указательном. Здесь же на указательном на нижней руке мы видим, что линии уже задираются ближе к углу кутикулы. Причем с левой стороны нет. Здесь на среднем пальчике нижней руки тоже от углов, но и на мизинце тоже как мастер увидел конечно в разноброс это бросается в глаза и выглядит некрасиво далее форма ногтей вот знаете можно конечно улучшить форму но можно и ухудшить и в данном случае мы как раз наблюдаем такой вариант обратите внимание я предполагаю, что такой ярко выраженной трапеции на ногтях нет. Благодаря затекам и натекам материала мы как раз это и наблюдаем. Соответственно, опил формы был, скорее всего, неправильный. Я сейчас покажу эту ошибочку. Далее, кроме опила, Покрытие также не поддерживает архитектуру натурального ногтя, сплющено, и ноготочки выглядят как пирожки. И раз уж мы плавно перешли к покрытию, что я имела в виду. В данном маникюре мы видим покрытие такое. Ноготочки выглядят вот таким образом. А сбоку это выглядит. таким образом то есть наплыв на свободном крае это однозначно никаких укреплений и так далее по опилу по опилу однозначно а, нужно было углы убрать да? а смягчить это само собой об этом речи быть не может а, вот такой страшный маникюр он просто не может быть он выглядит очень уродски таких толстых, свободных края не должно быть. Однозначно должна быть зона апекса укреплена, да? а, покрытие должно, а покрытие должно уходить на нет, на торец. То есть, вот этой толщины здесь быть не должно. Соответственно, углы бы убрали, чтобы мы тогда увидели? Мы с вами бы увидели вот такой маникюр, если бы человек соблюдал Обычные правила покрытия я пила. У нас был бы, даже если бы это была трапеция, она была бы чуть заужена. А при покрытии это были бы прямые ноготочки. Согласитесь? Согласитесь? И покрытие вот такое должно быть. Соответственно, они были бы прямые, но не вот эти вот, вот трапеции, лопаты. Хочу обратить внимание на затеки. Затеки. Затеки на всех ноготках просто ужасные. Просто-просто кошмар. У кутикулы все затекшие. Я сейчас не о бликах, не о ровности покрытия. Тут ничего этого нет. Мизинцы просто затекшие. Все-все ноготки, бока. Ну просто-просто-просто страшно. Страшные ногти. Маникюр сделан тоже, соответственно, не чисто. Обратите внимание, кусочки кожи да, мы видим кусочки кожи, хотя видно, что клиента то ли смазали кремом, потом обезжирили, но что-то возможно даже сделали, вот мягкий свет и немножко лоснится кожа. Вот что-то с руками сделали, масло или крем, потом обезжирили, но на самом деле это не спасает ситуацию. Так что и форма и покрытие вызывают бурные эмоции у меня. Теперь я хочу предположить, давайте с вами подумаем, мог ли клиент заплатить за этот маникюр? Сомневаюсь. Скорее всего, данный маникюр делали либо бабушке, либо маме. Предполагаю, что мастер нигде не учился, но судя по результату работы, вообще знаний базовых нет. Ни маникюра, ни архитектуры, ни покрытия, ничего. Покрытие, дизайн, все как Бог на душу положит. Поэтому однозначно данному мастеру необходимо срочно, срочно идти обучаться, если он собирается работать мастером и вообще калечить людей не его цель. Моя рекомендация. Сколько может стоить такой маникюр, если бы за него заплатил клиент? Пишите в комментариях.